Мы вас э, рады видеть на нашем канале, и мы начинаем новый семейный проект «Лобнинские кроли». Почему же именно кролиководство, спросите вы? А потому что у этого сельскохозяйственного направления есть очень много плюсов. Во-первых, это быстрая и высокая окупаемость. Чем это направление отличается от других? Во-вторых, это безотходное производство. Вход идут и шкурки, и мясо кроликов, и даже навоз можно использовать в садоводстве. Если у вас небольшое личное подсобное хозяйство, оно не требует регистрации, что очень выгодно и, следовательно, вам не надо платить налоги. И кролики при правильном устройстве клетки требуют минимум ухода. К ним можно приезжать всего лишь раз в три дня, а некоторые приезжают даже раз в неделю. И этого вполне достаточно для занятых людей. И я думаю, что это немаловажно при выборе э, способа заработка или просто приятного занятия для души. Кролики приносят море позитива и приятных эмоций. Особенно если у вас есть маленькие дети, я думаю, это будет для вас. Ну что ж, всем спасибо, подписываемся на мой канал, ставим лайки. С вами был Лобнинский кролик. Всем пока!